Саня. Mm. Да, убьем. Mm. Пиздец, блядь. У меня есть. Я свяжусь-то. Я сейчас пойду домой. Егорий. Прости меня. Да я mm. вообще не я жал домой. Давай, поступи да. Вот она. Столпи. Давай. Все. Давай. Все, я домой. Так вот я покажу в камеру, да. Все. Все. Игорь, я домой. Всем пока. Я знаю что ты пишешь, я вижу что ты пишешь.